Привет, друзья! С вами снова Optimus, и мы сейчас погоняем на Hill Plim Racing. Так, у нас красивые картиночки, глаз не оторвать. Я напоминаю, что стали обновления. А пока давайте посмотрим, что же нам попалось в нашем чемодане. Пока для нас ничего особенного, потому что мопеда у нас нету. Сейчас посмотрим рекламу, и реклама нам ничего, в принципе, не дала. 5000. Не, ну ка, классно, 5000 тоже, как бы, заработать, то ну, попробуй заработать. А, но хотелось бы что-нибудь, чтобы дали для супер дизеля, для вот этого нашего супер дизеля. Давайте немножко посмотрим, что же у нас снова появилось. Вот, у нас для водителя появилось три новых открытия. Двое штанов, получается. Вот такие красивые и вот такие. Нет, в предыдущие. Оставим. И появилась новая рубашечка фиолетовая. Кстати, хотите верьте, хотите нет, вот буквально неделю назад купил себе точно такую рубашку. Ну, цвет немножко, наверное, потемнее, но тоже в клетку все. Вот, одели шляпу, ведь день у нас сегодня будет серьезный. Шляп, шлем одели, чтобы не дай бог голову не сломать. Так, детальки, детальки, это у нас недавно появилась обновленница, и появились у нас такие красивые трубы, и куда появились, исчезли, ставим обратно. Пусть стоят, наша машинка потихонечку, потихонечку становится супер-супер дизелем, не просто супер, а два раза супер дизелем. Да, в управлении это чувствуется. Ага, вот, мы же еще и денежек насобирали. Турбо поставили, еще два обновления по турбу и будем наверное уже по крышке улучшать, потому что уже сколько можно. А пока большой воздушный кубок и мы готовы. Давайте идеальный старт сделаем. Не получилось, но ну, ничего не получил Ух ты, как у нас огонь из труб идет, ребята, вы видели это? Вы видите Я даже не ожидал, что такой результат будет с нашими новыми трубами. Так-так-так-так-так, ребята-ребята-ребята, круто, я как-то даже не знаю, что сказать. А что говорить, мы первые, и монетка у нас уже в кармане. Вот, э, рекорд не поставили новый, но ничего, ничего-ничего, главное, первая позиция, и набиваем бонусные очки, чтобы добраться до следующего восса. Следующий босс нас уже ждет, а пока по вот этим лесистым тропкам поедем. Я, если честно, ну, не знаю, как, ребят, кто играет и кто ездит на формуле, как она себя ведет на вот этой лесной дороге и на, и на горной дороге, мне интересно, как она себя ведет. Я даже не представляю. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также, ребята, не забываем ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового выпуска. И, ребята, недавно на нашем канале появилось пару видео по новой игре Angry Birds. Смотрим, комментируем, пишем, что так, что не так. Что бы вы хотели изменить, смысл есть снимать не дальше Angry Birds или нет. Вот, это была минутка маленькой рекламы, а пока и открываем чемоданчик. Что же у нас там? Кристаллы, деньги и улучшения, к сожалению, на Супер Дизеля нету. Да, сегодня будет день чемоданов. Посмотрели рекламу, чемодан открыли, опять для Супер Дизеля ничего нету. Вот какая-то беда у нас сегодня. О, хорошо, реклама, сейчас посмотрим... Вот, рекламу посмотрели, что у нас, что у нас для Супер Дизеля опять ничего нету, как жаль. Было бы неплохо, если появился магнит, тогда можно было больше монет собирать. Ну, пока довольствуемся тем, что у нас есть. Да, хватит для нас уже заездов, поэтому о, по квестам давайте проедемся. По квестам, по квестам, а мы давно не ездили в городе. Да, город-трасса хорошая, интересная для супердизеля, наверное, будет классный. Так, так, ой, давно не ездил и сразу это видно в контейнер. Ух ты, ух ты, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ой, какие мы молодцы, справились. Обычно, знаете, зависнешь там и, и висишь, все колеса не достают до асфальта и висишь там сколько сколько можешь висеть. А тут мне немножко повезло, повезло, честно скажу, даже уже не ожидал, хотел э, хотел. Начинать сначала Вот, не пришлось И посмотрим, во что это выльется Ай, бампер помяли Стин понаставляли Вот эта проблема с супердизелем, Он слишком пригучий В туннелях вечно врубается во что-то На него было бы неплохо, если бы каркас поставить Усиление, потому что ну крыша такая слабая на нем Не знаю, как вам, а мне она кажется ну, через... Чрезвычайно слабой и чуть шо так, сразу шея сломана, водитель погиб, как печально Но пока у нас все хорошо, по контейнерам пролетаем, все отлично Везде проходим, ну может быть даже сейчас и рекорд новый поставим, а может и не поставим Смотрим вместе, играем вместе, что же из этого получится, а что не получится, тоже узнаем об этом вместе а пока забираем монетки и не допрыгнули немножко. Ну-ну-ну, держись. Видимо, не судьба сегодня поставить на рекорд. Но да ничего, ребят, подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски, ставьте пальчики вверх, комментируйте наше видео. Пока-пока.